Здравствуйте, уважаемые мамы, папы, бабушки и дедушки. Я приветствую вас в нашем детском центре PEPPY. И сегодня я хочу поговорить с вами о наших занятиях по английскому языку. Мы работаем по методике Валерии Николаевны Мещеряковой «I love English». Этой методике уже более 20 лет, и она известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Почему же методика остается актуальной, живой, яркой и интересной для детей? Ответ прост. Девиз методики «Учись, играя». И игра на сегодняшний момент – это самое эффективное средство обучения и усвоения материала. Like okay. Почему же игра так необходима ребенку в обучении? Потому что играя, он осваивает огромный объем информации, он меньше устает, он увлекается изучаемым предметом и его интерес растет с каждым днем. Все занятия проходят в группах. Ребята учатся общаться, вести беседу и ориентируются не только на педагога, как на модели речевого поведения, но и на своих сверстников. Особенно процесс обучения помогает уникальная способность маленьких детей к импринтингу. Это способность воспринимать и усваивать большие языковые блоки, не анализируя их. Именно так мы учимся говорить на нашем родном языке. К сожалению, к 9 годам эта способность затухает. Поэтому в нашем центре мы начинаем изучать английский язык с детьми уже с 3 лет. И чем раньше вы начнете изучать английский язык, тем больших успехов добьется ваш ребенок. В центре ПЭПИ ребенок учится понимать английскую речь, говорить на английском языке, добровольно приучается к дисциплине за счет систематических занятий английским языком. В нашем центре мы не забываем про родителей. Комфортно должно быть всем. И ребенку, и родителю, и педагогу. Родителям не нужно тратить время на выполнение домашних заданий. Необходимо лишь обеспечить регулярное прослушивание дисков. И ребенок заговорит. А моя дочка занимается уже 9 месяцев у Елены Владимировны, и у нее все отлично получается. А у нас очень веселые уроки и замечательный педагог. Мой сын Федор занимается у Елены Владимировны с 4 лет, на данный момент уже 2 года. За это время уже большие успехи. Прям С самых первых занятий Федя во время игры набивал песни, которые они изучают на... Английском. Мы занимаемся не так давно, но ребенок уже делает успехи. Она постоянно поет песенки на английском языке. В течение дня, утром она меня будет песенкой «Good morning». Мы обязательно будем продолжать заниматься и всех приглашаем заниматься вместе с нами. Ева, нравится английский язык? Очень! Уже на первом занятии ребенок освоит основные фразы, необходимые для начала общения. Он сможет поздороваться, попрощаться, узнать, как дела. Если вы хотите в этом убедиться сами, приходите на наши открытые занятия. Записаться лучше прямо сейчас по ссылке внизу поста или по телефону в конце видео. До встречи! I see a doll, I see three dogs, I see a dog, I see four dogs, I see a frog, I see